Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и вы попали на канал на И сегодня у нас формируется очень хороший сигнал на биткоине и серебре И давайте мы с вами рассмотрим эти два актива Начнем мы с биткоина Итак, друзья, цена биткоина смогла у нас данную область сопротивления В виде скопления, которое пометил белым прямоугольником И теперь данная область сопротивления служит ценной областью поддержки Обратите внимание, что здесь у нас был импульс на повышение и теперь у нас цена ходит в восходящем диапазоне. Происходит некое затухание, то есть сила покупателя начинает падать. И вероятнее всего у нас будет небольшая коррекция примерно до, до уровня 300 на 1000 с половиной. Почему я так решил? Обратите внимание на RSI. Смотрите. Открываю RSI. Здесь мы видим расхождение. То есть на графике у нас присутствует повышение максимумов и минимумов. А на индикаторе присутствует понижение максимумов и минимумов. Это у нас медвежий фактор, который может говорить нам о коррекции. Плюс ко всему, друзья, я в прошлом видео сказал, что если у нас данная область сопротивления пробьется и цена протестирует данную область, то я буду сходить в лонг. Почему я так решил? Это, друзья, пока что еще не ретест. То есть нам нужно вот такое вот хорошее коррекционное движение и потом выстрел вверх. Смотрите, у нас здесь... Долгое время идет нисходящий тренд. А мы знаем, что фигура голова и плечи указывает на смену тренда. И обратите внимание, что здесь мы видим первое плечо, голову. И если у нас по данной логике, которую я отметил, то есть ретесту пробитого уровня, формируется второе плечо, то здесь у нас будет находиться линия шеи. И если данная линия шеи пробьется... То потенциал головы и плеч равен ее голове То есть мы с вами можем поймать вот такое вот движение И это движение а, даст нам пробитие масштабной трендовой линии сопротивления То есть произойдет масштабная глобальная смена тренда а, Вот о какой трендовой линии сопротивления я говорю Обратите внимание, вот наш трендовая линия сопротивления сверху а, И данный тренд уже длится с конца мая. То есть, пока что я ничего делать не буду, пока что я просто жду коррекционного движения и ретеста пробитого уровня. Также я буду ждать пробития линии шеи. И только когда линия шеи у нас пробьется, тогда я захожу в лонг на масштабный такой потенциал до нашей с вами цели уровня 45 тысяч, которую мы с вами уже давно прогнозируем. В лонг можно зайти первым делом при пробитии данной линии шеи и вторым делом после тестирования данной трендовой линии сопротивления. То есть линия шеи у нас пробьется, цена отработает потенциал головы, потом вернется, и здесь можно дополнить свою позицию в лонг и опять же отрабатывать это движение вверх. А во всем я вас предупрежу на видео и в телеграм. Обязательно, друзья, подписывайтесь на эти каналы. А с биткоином пока что все, пока что мы ожидаем. Серебро, друзья. Обратите внимание, открою дневной тайфрейм. Мы здесь ходим в диапазоне треугольника, и цена находится на трендовой линии поддержки. Можно, конечно же, сказать, что она пробивает данную трендовую линию поддержки, но я бы так не сказал, поскольку трендовые линии, они очень, во-первых, субъективны, во-вторых, это у нас еще и треугольник. То есть мы можем спокойно смесить данную трендовую линию поддержки вот таким вот образом. Смотрите, здесь у нас, опять же, образуется фигура голова и плечи, что может нам указывать на смену тренда. Вот первое плечо, вот голова, вот второе плечо. Линия шеи у нас была пробита, цена теперь совершает коррекционное движение, и если цена отсюда пойдет дальше на повышение, то при пробитии данного максимума можно заходить в лонг. То есть, если цена уйдет выше уровня 25,5, можно отрабатывать лонг до трендовой линии сопротивления треугольника, то есть до уровня примерно 28,5. Цена у нас ходит в диапазоне от уровня к уровню, то есть если у нас цена оттолкнулась от уровня поддержки, то она будет идти к уровню сопротивления. Это наш конечный потенциал. Здесь пока что сигнала нет, он только формируется. И как только сигнал формируется, я дам вам этот сигнал. И мы с вами вместе попробуем отработать данную ситуацию. Друзья, вот такой вот обзор рынка. Пишите в комментариях, что вы думаете о биткоине, что вы думаете о серебре. Пишите свою обратную связь. Ставьте этому видео палец вверх, если это видео было для вас полезным и информативным. Подписывайтесь на канал, если не подписан. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующий полез для вас видео. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья. И всем пока.